Добрый день, я Исаков Роман. Я делаю аналитику для YouTube-канала Admiral Markets уже более пяти лет. Переход от теории к практике – трудный, но важный шаг. И каждый день я буду делать этот шаг вместе с вами. Смотрите наши аналитические стримы на YouTube-канале. Ах да, стейтмент будет в открытом доступе.